Рецепт приготовления универсального ягодно-цитрусового соуса, который отлично подойдет ко всем вашим десертам и станет источником витаминов. Черника в США настолько же популярная ягода, как черная смородина у нас. Неудивительно, что столько блюд и напитков готовится с использованием черники. Предлагаем вам приготовить простой, но очень вкусный и полезный для глаз черничный соус с пикантными нотками лайма. Список ингредиентов конце видео. 1. Чернику перебрать, помыть и отряхнуть от лишней водой, можно биоложить ягоды на полотенце. 2. В большую кастрюльку сложить чернику, воду, сахар, цедру и сок лайма. Тонить на медленном огне около 10 минут, пока ягоды выпустит сок. 3. Подождать, пока черничная масса остынет, поместить в кухонный комбайн и смешать до однородной массы. 4. Процедить черничную массу через мелкое железное сито, перелить в емкость, хранить в холодильнике. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Подавать с пудингами, мороженым и прочими десертами. Подпишитесь на канал. Есть еще много вкусного Продукты и их количество. Далее, черники 900 грамм, холодной воды 1 стакан, сахара половина стакана, лаймов 2 штуки, цедры, сока лайма половина стакана, экстракта или масла лайма 4 столовые ложки. Количество порций 1. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.